О, привет! Здорово! Ну как дела? Это как как-то грустно. А ч так? ч внутри пусто. С чего это такое чувство? По да, что, что я буза. Да. да ну ты бросил. Посмотри на небо, посмотри на этот мир Посмотри вокруг, он все это сотворил Чтобы ты это любил, ценил и хранил Посмотри вокруг, ну что ж ты не мил Посмотри на землю, посмотри на луну Посмотри на звезды, я тебя не пойму Ну чему ты не рад, брат? Чему ты не рад, брат? Отбрось печали с отчаянный То, что жаль стало, пусть будет свалено Запустим, кого не ждали мы Заливает зарева своим светом от темноты А ты открой ему двери, и поверь Пока ты с ним, он с тобою Теперь верь чувствам искренне, пустые мысли, и это проделай Почувствуя ближнего Выше нет, выше нет Пусть же свет даст нам он, видев множество лет Наш смерть досует Слеплых от ветра, смертных от греха Это все ветха, не время Прорехом взмываться до верха Жизнь метка, расставит варклет Все за и все против, я же напротив За мир в этом мире, кто бы не спросит